Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 мм, длиной базы 1,5 На буксе представлен двигатель Зонгшен. Версия мотора GB460 с катушкой на освещение 9 А, это 108 Вт. На буксе установлена фара 52 Вт. Фара светит ярко, не мерцает. Звездочки в стандартной комплектации 11 на 26 Цепочка усиленная, сальниковая. Наш одноклубник выбрал подвеску катковую мягкую независимую также подвеску можно заменить на цельно-резиновые колеса для оболочистой поверхности конструкция рам универсальная все взаимозаменяемое на буксе установлен реверс редуктор Переключение реверса выведено на руль можно переключать передачи не вставая с ней и не бегать по сугробам а данный буксировщик уезжает в архангельскую область город мизень стоят его владельцы сейчас будем грузить и будем ждать фото и видео от наших одноклубников